Научно доказано занятие на хьюборе 30 минут заменяет 3-4 часа работы в тренажерном зале. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как с помощью высоких технологий вы можете поправить свою спину. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и расскажите об этом друзьям. Нажав на ссылку под видео, вы можете скачать памятку как сохранить здоровую спину в домашних условиях. Также под этой ссылкой вы можете записаться на процедуру. Аппарат Хьюбер это имя собственное. Правильно это говорится Юбер это француз, кинезиолог. Он обратил внимание, что когда люди поднимаются и спускаются с горы, у них прямая спина, и проблем у них со спиной, как правило, нет. Спускается вниз, меняется как бы положение позвоночника поднимается. Из-за этого межпозвоночные мышцы постоянно находятся в работе. В нынешней жизни этим мышцы тяжело загрузить, они отключаются от работы. Аппарат он меняет скорость, амплитуду и направление движения. Платформа двигается под тобой, поднимается штифт вверх-вниз, меняет высоту, и встроен в него компьютер за счет того, что есть обратная связь. Там работают от 80 мышечных цепей. Также включается в работу мелкие мышцы, которые в повседневной жизни не работают, в тренажерном зале тоже. Мы регулируем баланс в теле, то есть мы учим человека двигаться в пространстве правильно. За время работы на аппарате Хьюбер произошел такой парадоксальный случай, многие женщины благодаря занятиям на Хьюбер беремели и рожали, и рожали почему-то от них мальчиков. Все лекарства, препараты, мази, они не лечат причину. Они просто снимают боль на некоторое время. Человек должен двигаться, он создан для движения. У каждого возраста есть свои проблемы. Если да. вернуться к молодежи, то у них, как правило, проблемы со спиной, с грудным отделом, а у многих кружится голова и зачастую бывают головные боли. Это, как правило, вот эти вещи, все симптоматику убираются на хлюбри. Допустим, у женщин от 50, от 45 и 55 лет перед климаксом, как правило, опять же, грудной отдел, шея, горб, наши, опять же, головные боли и изменения в цикле. Когда они начинают заниматься, восстанавливается цикл, он становится более регулярным, более обильным потому что очень много пациентов ходят именно из-за этого, и для женщин такого возраста это очень актуально. За счет того, что на Хьюбре работает малый таз постоянно в движении, улучшается обменные вещества, у мужчин, соответственно, улучшается потенция, также головные боли уходят, повышается работоспособность. Преимущество этого аппарата в том, что здесь не вырабатывается молочная кислота, то есть после тренировки на сегодня не будет болезненных ощущений, научно доказано. Занятие на Хьюбере 30 минут заменяет 3-4 часа работы в тренажерном зале. В клинике легкое дыхание» наработан огромный опыт по реабилитации спины на аппарате Хьюбер. Поэтому если вы хотите получить качественную услугу, приходите к нам. Чтобы скачать памятку о том, как сохранить спину в домашних условиях или чтобы записаться на процедуру, нажмите ссылку под видео.